Друзья, чуть меньше трех месяцев назад вышло одно из моих самых длинных видео про Полярный под названием «Детские площадки. Полярный». Сегодня я хотел бы показать вам моменты, которые, к сожалению, не вошли в основное видео из-за его и так избыточной длительности. Сегодня вы увидите моменты, которые были вырезаны и которые не попали в видеоролик по тем или иным причинам. Здесь можно пролезть, как белый человек. Пройдем чуть вверх. немного. Эти площадки разделять по две А, ну вот здесь, да, можно. Так Итак, это у нас тоже самая площадка Гаджиева 4 И первое, что стоит отметить, это то, что Все здесь покрашено Но, к сожалению, в эту, в эту Бочку меда Приходится добавлять ложку дегтя Давайте я вам покажу Снимай, наверное, чуть-чуть подальше можешь отойти Ну да, стоит чуть-чуть вот. подальше отойти Сейчас, подожди, сфокусируем. Ага. Ага. Я думаю, вы помните, что здесь была горка, но ее убрали. К сожалению, отверстие, которое осталось, не заварили. Я предлагаю пройти чуть выше. Со мной. Собственно. Ну, собственно говоря, комментировать тут мало чего. То есть можно сделать вот таким да, вот образом. Думаю, <свист> лучше это не, не вставлять. Это будет лучше не вставлять. Что касается качелей... Подожди, Почему? дай я спустись... Подожди... Особых претензий нет. Я сейчас спустился надо. Повтори. Лучше не разговаривать во время съемки. У нас... <кхм> у нас есть качели? Ниму у меня особых претензий нет. Если только... Не. С этим самыми, с... С... с креплениями все нормально. Итак, по результатам нашего осмотра, что я хочу выделить. Это, отсут... э, ну, горка отсутствует, но отверстия не заварили. И, в принципе, с предыдущей съемки, год назад, на той площадке, я хочу отметить существенное отличие, это убрали карусель. Мы двигаемся к следующей площадке. Все, можешь устанавливать Комплекс ГТО. Недавно построенная площадка... Угу, угу, угу, так... Я, я снимаю, Продолжай. Комплекс ГТО. Находится напротив гимназии. Пишем. Угу. Э, все, без дорогих друзей. Я должен буду избегать этой фразы. Все, пишем. Площадка напротив каскада. В обиходе ее называют корабликом, это главный рекреационный центр нашего города. Одна из самых больших площадок, к сожалению, претерпела малые изменения. Давайте пойдем посмотрим. Эта площадка была сооружена ближе к 2010 году. Она была построена вместе со строительством спорткомплекса «Каскад». снять по пути объекты какие-нибудь ну в принципе можно не просто идешь и снимаешь по пути мы же снимаем не просто кусок я а на... вообще хочу снять вот с этого вот ракурса подожди вот с этого вот ракурса ты хочешь бы все высоко подойдет Давай. Mm -hmm. Так, у нас еще имеется... Так, снимаем, снимаем, снимаем. Где, откуда? А ты можешь добраться прямо вовнутрь. Я вот так вот стал. Э, моей первой съемке от августа 2000 все вот это. Так, там скачили все нормально. И давай я... За... Наверное, с... вы Наверное давай... Ну, давай. Давай. Давай. И mm -hmm. давай заберемся раз, сам карандаш наверное. Давай вырубим. Пока все отлично. Ну, ну зайдет, так скажем. Mm -hmm. Металл, конечно, съедает ржавчина. Качель старая. Но на ней пока кататься еще можно. Вот на таких качелях очень удобно делать солнышко. Оп! Кстати, что а, ну да, смотри, натурально, она ходит влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо, нормально. Фоку... А на фокусе? Угу. Вот, могу ближе еще сделать? Ну, ну это шик просто, по-другому не сказать. К этому у меня вопросов нет, хотя до ближайшего рассмотрения загадывать не буду. Болты вроде на месте. Проблема в том, что эта штука не пользуется. Потому что здесь раньше была горка. Горку убрали, что она стала бесполезной. Детям больше не интересно здесь кататься. Потому что все. поэтому это все болты на месте. Неудивительно. Отдельно можно сказать спасибо за то, что тут приварили все. Да, вот здесь была раньше горка. Да, при... но тут приварили. Что не скажешь о... А... Бодиса, вот, это вот здесь раньше был канат, угу. канат. Да. Нетрудно не догадаться, что сделали с канатом местные вандалы Еще достаточно давно Я на этой площадке гулял, когда еще в гимназии учился Ага, здесь все отлично Относительно, конечно, отлично Вот здесь уже начинает потихоньку, смотри, отходить Шов фокус. Вот вот, вот вот Смотри, если влево крутишь, то это для ближних э, объектов. а понял. Да, символ, ты на месте. Mm, но... Так. Но... Так, ясно, но это... Ага. Но главная причина посещения этой площадки заключается, ну, не только в мусоре, не только в качели которая без сидения. Главная причина посещения этой площадки заключается в присутствии здесь в бли... В, ну, Вблизи автохлама Пойдемте, я вам покажу Старые автомашины Так, теперь давай посмотрим качельки. Не все попало в кадр на моей прошлой съемке, поэтому некоторые детали, к сожалению, об этих качелях, остались за кадром. Но сейчас, на данный момент, я не вижу ничего, я не вижу ничего страшного по поводу вот этих вот двух качелей. А, да, что-то мне кажется. Что я мне кажется. С... Слушай, его, я тут походу нашел еще одну интересную вещицу. Вот смотри, <рит> вот тебе не кажется, что вот здесь вот не хватает болта? Сейчас погоди. О -о -о. А нет, они все здесь есть. Один просто загнут. Но вот на этом болту нет ...жайки. Угу. Сейчас секунду, приближу. <рит> <рит> Там фокус на расстоянии не сильно. Гарная. Поэтому там на близких фокусных расстояниях могут наблюдаться трудности с фокусом. Ой, так, так, еще дальше идет. Друзья, и завершая вот это небольшое видео на моем канале, хотелось бы сообщить, что на данный момент ведется съемка двух разных проектов про полярный. Они выйдут на моем канале уже в скором времени, как отдельные проекты, вроде видеороликов про полярные небольшие зарисовочки. Поэтому ждите обновлений на моем канале, и если вы их не хотите пропустить, то обязательно нажмите кнопку подписаться. А с вами был Максим, увидимся в следующих видео.